Итак, всем большой привет! На связи Евгений Карташов. В этом ролике мы с вами стартуем новый курс, который называется «Платформа LP». Это платформа, которая позволяет создавать сайты. Сайты-одностраничники для приема заявок, для реализации каких-либо услуг. И неважно, с какой целью вы хотите пройти этот курс. Возможно, вам не хватает технических знаний, чтобы создать для себя какой-то полноценный сайт, на котором вы реализовывали бы свои продукты. Либо вы хотите зарабатывать на создании одностраничных сайтов. И в первом и втором случае вы найдете что-то полезное в этом уроке. В этих уроках, да, то есть, у нас будет целый плейлист, у нас будет серия уроков, в рамках которой мы будем с вами разбирать абсолютно все. Очень быстро веду в курс дела, как все у нас с вами будет происходить. В описании к этому ролику есть ссылка на обучающий сайт, где у нас будут находиться с вами все уроки. То есть, вы нажимаете в описании к этому ролику, видите вот такой сайт бесплатный курс по созданию одностраничных сайтов на платформе LP здесь вы видите шаг номер один сначала пройди регистрацию на платформе то есть вы нажимаете на вот эту ссылку либо на вот эту то есть на эту кнопочку вы получаете 14 дней приветственных которые вам позволят освоить все навыки которые вам необходимы для настройки полноценного сайта ну и соответственно далее уже выбрать тариф и оплатить его и пользоваться полноценной платформой. второй шаг это бот который сейчас я еще не решил будет у нас на платформе telegram либо бот будет на платформе вконтакте а где Будут находиться все уроки. В, в боте будут очень удобное меню, в котором вы нажимаете урок первый, урок второй, урок третий. Бот вам отправляет уроки, и соответственно вы их бесплатно смотрите. Если вдруг у нас появятся какие-то новые уроки, которые я буду постепенно записывать, то вам в бота будет приходить уведомление о том, что вышел новый урок, и вы сможете его сразу посмотреть. Плюс я также в бота добавлю а, дополнительно кнопку, с помощью которой вы сможете посмотреть все остальные бесплатные курсы и на них подписаться и тоже пойти в них обучение. Договорились. Ну и, соответственно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы тоже не пропускать уроки. Поехали! Что можно вообще делать на платформе LP? Сразу вам скажу, что платформа LP это платформа конструктора, с помощью которой вы сможете создавать сайты. Не обладая навыками программирования, моделирования, веб-дизайна, верстки То есть вы вообще можете про это забыть То есть этот конструктор позволяет создавать симпатичные сайты Для реализации разнообразных услуг, как физических, так и онлайн То есть как мы видим вот из кейсов Сайт, например, для корпусной мебели Давайте его откроем, посмотрим То есть это полноценный сайт Сейчас он подгрузится, здесь, наверное, картинки тяжелые, поэтому он немножко долговато грузился Вот с такими эффектами, да, то есть появляется такой вовлекающий дизайн, который цепляет глаз Мы видим кнопки, соответственно, если мы нажимаем на кнопки А, ну в данном случае немножко не доработали, наверное, я бы сделал бы здесь, что появлялось всплывающее окно И можно было сразу же указать, что, ну то есть форма заказа максимально быстрая мы видим, соответственно, переливы цвета, то есть у нас здесь идет бэкграунд другой, выделение объектов на первом фоне. Наверное, если мы на них нажимаем, то это, наверное, как бы рубрикатор, да? То есть да, вот мы открываем сайт, описание. То есть вот все, что вы сейчас видите на экране, вы сможете сами самостоятельно делать. То есть в этом нет вообще ничего сложного. Но я думаю, что вот эти как раз кнопки, они будут у нас делать, да, то есть вот эти кнопки у нас а, включают форму, в которой мы можем заполнять нашу заявку, эта заявка упадет на саму платформу LP. Мы еще в нее войдем, я покажу, как зарегистрироваться, мы разберем каждую кнопку, каждый пункт, который в ней находится, вы будете очень хорошо ей пользоваться. То есть она также в себе имеет систему CRM, то есть вы можете через нее вести клиентов, вам будет приходить уведомление о том, что сформирован заказ, либо сформирована заявка на какое-то обращение. Также здесь есть интеграция, то есть вы сможете отправлять заявки в какую-то другую платформу, на AMA CRM, либо на Bittrex, либо на что-то другое, то, что вы используете. Ну вот, как пример, да, то есть смотрите, первый сайт у нас про мебель, достаточно частые вопросы, но ну, если вы будете продавать, допустим, услугу по настройке, то часто приходят запросы на какой-то физический бизнес. А юридический бизнес, соответственно, то же самое, landing page, когда можно много чего не показывать, а необходимо просто описать преимущество какого-то продукта, и масса кнопок для связи, для заказа получается консультации, да, то есть вот здесь вводится номер телефона и давайте работать. А для онлайн школы это также подходит, да, то есть вы можете продвигать какие-то офлайн мероприятия, можете продвигать какие-то онлайн мероприятия, если у вас, это своя школа. И все заявки, то есть когда пользователь будет их отправлять, да, то есть вот смотрите тоже, вовлекающая форма с опросом, да, то есть мы здесь выбираем, допустим, форму WhatsApp, вводим телефон, нажимаем на получить список, скорее всего, там будут какие-то дополнительные элементы. Дальше, допустим, вот еще один сайт, это доставка, то есть, скорее всего, если у вас есть какая-то доставка, у нее, у нее определенное количество меню, вы можете тоже сделать вот такой вот процесс. Плюс мы сразу же видим, что здесь идут даты, то есть на каждую дату какое-то свое меню, здесь можно сформировать заказ, соответственно, также через платформу можно оплачивать заказы, то есть она полноценно может вести ваш бизнес под ключ. Барбершоп, к примеру, тоже самое, онлайн-запись на связь, выбор услуги и прочее, то есть фитнес услуги ну и соответственно, любая форма, которая любой тип бизнеса, который вы можете вести, вы можете его организовать с помощью данной платформы. Итак, давайте перейдем тогда а, к описанию возможностей и регистрации. А в следующих роликах мы с вами уже будем разбирать, как и что конкретно делать. Кому подходит платформа? Дизайнерам, предпринимателям, маркетологам, а, потому что здесь разные функции. Да, дизайн а, позволяет использовать уже встроенные блоки для того, блоки, чтобы быстро менять разнообразные форматы. Да, то есть, вот все, что вы видите сейчас на экране, это блоки, то есть, все это состоит, состоит из блоков. Эти блоки уже есть предустановлены, вы просто нажимаете на вставку блока и меняете его содержимое. Меняете текст, меняете цвета, то есть это максимально удобно. Соответственно, настройка адаптивности. Данная платформа также поддерживает мобильные версии. Давайте проверим как раз-таки главную сайта. Я сейчас открою режим разработчика, обновим страничку, поставим, что я, допустим, зашел на сайт с iPad. Обновим страничку, показываем, что сайт нужно показать на 100%. Обновим и мы должны увидеть мобильную версию сайта в данном случае она почему-то не подгружается так, пиксель ну окей, а, тест в данном случае по мобильной версии мы не прошли а, суть очень простая, то есть мы можем сами настраивать отдельную вкладку где у нас будет именно мобильная версия сайта и будет все корректно отображаться ну тут точно есть мобильная версия это, скорее всего у меня что-то не так с браузером давайте я это закрою а, то есть мы а, ну вот, загрузилась мобильная версия сайта, просто у меня почему-то в браузере она некорректно отображается То есть Обратите внимание, что все блоки у нас стали по центру, у нас изменилось, изменился размер кнопок И подача как раз таки сделана так, чтобы пользователь мог спокойно смотреть на сайт И сейчас мы загрузим стандартную версию, именно версию для ПК То есть мы можем настраивать адаптивность, чтобы на каждом телефоне наш сайт выглядел корректно И у нас не было огромных кнопок, маленьких кнопок То есть все это сюда тоже встроено а предпринимателям здесь все очень просто. Мы можем сами делать сразу же целую пачку лендингов. К примеру, то есть вы тестируете доставку обедов, либо фитнес-клуб, и меняете просто здесь мужчину на женщину по возрастам, меняете какие-то элементы, меняете, допустим, вот здесь животных, запускаете рекламные кампании, смотрите, какой, какой элемент на сайте лучше работает. Да? То, есть, то есть это все очень можно быстро делать. Ну ладно, мы все эти с вами функции рассмотрим уже в рамках самого курса. То есть, просто введу вас в курс дела. Что мы с вами будем разбирать? Мы с вами разберем вообще все. То есть, весь функционал, который есть на платформе, а все кнопки, которые находятся на платформе, мы с вами сделаем какую-нибудь простую модель сайта. Может быть, мы возьмем из тех примеров, которые уже здесь находятся. И вы как раз-таки сможете попрактиковаться, делать подобные работы. А вот таким образом выглядит у нас конструктор. То есть все элементы на сайте меняются. То есть при любом формате здесь показывается, как можно поменять кнопку, как поменять шрифты. А у любого блока, если вы видите, у него есть такое выделение. Давайте сейчас попробую приблизить. Сейчас. То есть у любого блока на экране у нас есть такая вот серое выделение по бокам, как вы видите, да. И вот эти блоки можно растягивать, сужать делать их больше и меньше, настраивать под любой запрос, так как вам хочется. Здесь есть встроенные интеграции с большим количеством систем, то есть с рассылками Unisenders, SendPulse, MailChimp. Это системы для ведения бизнеса Bittrex, AmoCRM. Это разная аналитика, RoyStadge, сайт Это системы приема оплат, это Яндекс.Касса, НуЮКасса, это робокасса. Это система аналитики, такие как Яндекс, Google. Это разные виджеты, это интеграция социальными сетями и прочим. да. То есть все это уже здесь встроено, вам нужно будет просто брать... Ну, грубо говоря, ID вашего кабинета, допустим, из рекламной кампании Facebook Вставлять его на платформы, и она будет сразу же вам отображать всю статистику, как это работает Преимущество платформы Более 50 бесплатных шаблонов То есть вот все, что мы с вами видим, по сути, это отчасти является шаблонами Мы можем их прямо уже брать готовые, просто вставлять, а потом менять картинки Интуитивный редактор, но ну, мы уже с вами посмотрели, он достаточно простой Плюс мы с вами в формате работы с вами будем и с ним работать Адаптивная мобильная версия, да, то есть мы каждую страничку можем настроить по 4 разных типа устройств То есть персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты и мобильное устройство Это интеграция и получение заявок на email и sms То есть вам будет сразу же приходить тикет на почту, что оформлена заявка И если вы настроите, также смс о том, что оформлена заявка А Встроенный хостинг для сайта и контента То есть что это значит? Это значит, что вам не надо отдельно покупать хостинг где-то и платить за размещение сайта Он уже сюда встроен при покупке домена, ну, получается, тарифа на один год, домен вам тоже дарит в подарок. То есть что это значит? Это значит, что у вас, допустим, есть сайт, к примеру, там, не знаю, банкротство краснодар.ру, да, к примеру. И вы можете его не покупать, а просто платить платформу, и у вас одновременно он будет куплен для вас на один год, плюс бесплатно он будет размещен здесь на сайте, вам не надо будет заморачиваться ни с какими базами данных, с инсталляцией каких-то скриптов, все это здесь будет встроено. Здесь есть встроенное АБ-тестирование, то есть как раз-таки мы с вами этот момент обсудили, что... На примере тестирования, да, то есть, что такое АБ-тест? Это значит, что человек заходит на сайт, видит, допустим, вот сайт 4 лапы, да, давайте сейчас его откроем, И можно тестировать цвет кнопок. То есть, у вас один сайт будет открываться с синими кнопками, другой сайт будет открываться с желтыми кнопками, другой сайт будет открываться с красными кнопками. Соответственно, когда вы протестировали кнопки, вы можете попробовать поменять изображение, то есть можете поменять цвет заднего фона, можете попробовать поменять собаку на кота. Либо собаку на другую на собаку другой породы и увидеть, какой сайт у вас работает лучше всего. Да, это вот встроено об тестирование, встроенная аналитика. То есть, здесь внутри встроена CRM-система, которая будет вам показывать, сколько людей заходили, на каких страничках они были, а регистрировались они или не регистрировались. То есть, это максимально наглядно. То есть, это такая система, вроде бы она про просто создание сайтов, но по сути, это система, которая полноценно сможет вести весь ваш бизнес. Это готовые интеграции самой CRM Get UCAS. но мы про это сами уже сказали. Да? То есть, вы сможете автоматизировать практически все, то есть вам здесь на сайте падает, допустим, заявка, что заказали обратный звонок, да, допустим, на юридическую услугу, и вам сразу Серем вам падает заявка, что необходимо связаться, и у вас отдел продаж, если он у вас есть, сразу же видит входящее обращение. А мультилендинг, это значит, что вы можете менять любое содержимое сайта в зависимости от определенной перемены, это достаточно продвинутая тема, но иногда есть такая история, что вы настраиваете рекламную кампанию, у вас в рекламной кампании написано, допустим, что а приводите ваших котов к нам в барбершоп, к примеру. И у вас в ссылке вшивается элементы, допустим, код, И если человек попадает через элемент в коде, в котором написано код, то у него отображается здесь, допустим, что заботится о ваших питомцах, и здесь изображение кошки. Если он приходит по ссылке, там написано, допустим, dog, то у него отображается собака. То есть это вот мультилейнинг. То есть мы можем сменять абсолютно любое содержимое по любым критериям. Это очень классная штука. Но база знаний, мы с вами про нее тоже будем говорить. Это просто уже на самой платформе созданы инструкции, которыми можно пользоваться. Здесь очень быстрая и отзывчивая техподдержка. То есть мы нажимаем на кнопочку вот сюда и нам отвечают. То есть я вот спросил насчет... Как, короче зарегистрироваться по тарифам рекомендую использовать тариф бизнес оплачивать его на код вы тогда получаете максимальную скидку это первое. И второе, у вас открывается как раз-таки все необходимое для полноценного ведения бизнеса. То есть вам доступны уведомления в Telegram о совершенных транзакциях, да, то есть, что оставили заявку, кто-то зарегистрировался и прочее. Вам добавляется бесплатный SSL-сертификат, который будет вот таким образом вам показывать значочек вверху экрана, да, как в браузере, то, что сайт безопасный. Это очень важно, потому что если вы не будет использовать SSL-сертификат, то когда пользователь будет заходить к вам на сайт, ему может вы, вы, вы на экране появляться уведомление от любого антивируса, что данный сайт небезопасен, не оставляйте свои данные, что может негативно отказ, ну, отказаться на вашем бизнесе. Мультилендинги, то есть как раз таки они сюда входят, я про это сказал, да, что, что в зависимости от ссылки, которая, в зависимости от переменных в ссылке может меняться содержимое Плюс сюда входят интеграции, то есть мы уже как раз про это сказали, это Битрикс, Яндекс и все, то есть все это сюда входит а, нету лейбла платформы LP. Что это за лейбл? Если вы используете тарифы, получается, микро, либо. Ну, на экономике тоже нету. Если вы используете тариф микро, то в конце сайта у вас находится вот такой вот э, плашка, где написано платформа LP и сервис для создания ведения одностраничных сайтов. То есть вот эта штука у вас исчезает на тарифе эконом и бизнес. Дальше, прикрепление файлов тоже важный момент, если вы, допустим, у вас онлайн школа, и вы собираете заявки, и вам необходимо, вы, допустим, после, после регистрации на ваше мероприятие, вы, допустим, отдаете какую-то книгу либо какой-то материал, то вам необходимо будет прикреплять файлы. Вы их можете загружать на там, Яндекс, Google, а можете напрямую загрузить на платформу тем самым обеспечить более корректное скачивание файлов без необходимости куда-либо еще уходить. Очень важная функция AB-Test, доступная уже только на тарифе бизнес, это тестирование элементов сайта, да, как я вам уже сказал, что мы, когда человек входит, мы можем тестировать кнопки, картинки и прочее, именно в формате теста. Когда сайт сам будет отправлять, допустим, из 100 человек, 50 человек на одну страничку, 50 человек на другую страничку. А потом вам показывают, что вот а, на вот этой страничке, где кнопка красная, регистрация у нас 45 а там где синие, 25 Вы понимаете, вау, красные кропки работают лучше, то есть это экономит мой бюджет. То есть об тесты они встроены именно на тарифе бизнес. Дальше корзина. А, ну давайте так, корзина и прием платежей То есть если вы хотите прям именно вести полноценный бизнес Чтобы человек оформил товар себе в корзину Он его оплатил и вы, соответственно, получили уведомление о том, что оплачен заказ Именно вот через платформу LP То это также доступно на тарифе бизнес Ну и дополнительные пользователи Это возможность давать доступы модераторам Которые могут, допустим, корректировать странички сайта Работать с crm системой то есть вести полноценный бизнес То есть Тариф бизнес вам именно подходит для создания полноценного бизнеса. Соответственно, при оплате на год вы дополнительно получаете SSL в подарок и домен, как было сказано выше. Ну и не забывайте, что даже если вы сейчас думаете, что 1390 рублей в месяц, а при оплате на год это 14 тысяч, это дорого, не забывайте, что, для, во-первых, вам необходимо будет отдельно покупать домен, а домен стоит 990 рублей да, в год, плюс вам нужно будет где-то покупать хостинг, хостинг тоже стоит рублей 400 в месяц. Соответственно, просто перемножьте эти суммы, это получится половина от стоимости, которую вы заплатите за бизнес. Но при этом здесь уже будут встроены интеграции, будет встроен мультилендинг, бесплатный SSL-сертификат, уведомления в Telegram. То, чего у вас не будет где-то в другом месте, и вам надо будет за эти наработки платить дополнительно. То есть здесь это уже все встроено как базовая функция Ну и, соответственно, процесс регистрации, он максимально простой. Вы нажимаете на «Попробовать», ссылка есть в описании к этому ролику, все ссылки будут также в боте, про который я вам сказал. Нажимаете на «Попробовать», появляется вам необходимо будет ввести ваш e-mail, Вашу, ваш телефон, вводите корректные данные, то есть это именно ваши желательно личные данные потому что если будет какая-то проблема связанная с платформой, вам нужно будет восстанавливать ваш сайт то естественно необходимо, чтобы у вас все было рабочим то есть чтобы вы могли получить смс на телефон, либо получить письмо на почту дальше вас встречает э, анкетирование от сайта, в котором вы можете заполнить эти данные, можете их не заполнять то есть для того, чтобы улучшить качество платформы и чтобы они лучше понимали, кто их клиент, я рекомендую заполнить. Но ничего страшного, если вы нажмете просто на пропустить настройку. И таким образом мы с вами попадаем на нашу платформу. Как я вам сказал, вы получаете 14 дней бесплатного доступа, если регистрируетесь по ссылке, которую вы видите вот здесь, до да, регистрации на платформе. И вот со следующего урока мы с вами уже начнем разбирать а, то, что мы с вами видим на экране. То есть мы разберем с вами меню полностью, да, мы зайдем на каждую из этих кнопочек, посмотрим, что туда входит, а как они настраиваются, для чего они необходимы. А, и во всех последующих уроках мы уже с вами будем разбираться, как создавать странички, как их наполнять содержимым, какие здесь бывают интеграции, как работает статистика, как работают заявки, как переключить платформа на свой домен, чтобы у вас именно на вашем сайте все это дело работало. И вот все это у нас будет с вами все в последующих уроках. В общем, спасибо большое, что посмотрели. А сейчас вам необходимо нажать в описании, в описании к этому ролику на ссылку. Вы попадете на вот этот сайт, бесплатный курс по созданию одностраничных сайтов. Нажимаете на регистрацию на платформе и сразу же после нажимаете на прил «Получить уроки». Таким образом, вы получаете зарегистрированный аккаунт на платформе LP с 14 днями, приветственными для вас. И вы попадаете в бота, в который вам выдаст всю, весь обучающий курс, где вы сможете посмотреть все уроки, которые будут входить по платформе. И обязательно поставьте, пожалуйста, лайк на этот ролик, чтобы я понимал, что то, что я для вас делаю, это цена, так как эти обучающие курсы бесплатные. Ваш лайк — это фактически ваша оплата. Спасибо. Жду от вас лайк и подписки на канал, подписки на бота и подписки на платформу LP. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.